Кто тут хочет подраться? Ага! Хм! Чем бы заняться? Ты еще не видел меня в бою! Отлично! Выступаю немедленно! Раступись! Дорогу! К оружию! Ну что, не ждали? Разнесу! Ну все. Настоящая война будет завтра с Бадуна. Здесь есть хоть одна винная лавка. Я думаю, это надо обмыть. Как говорил мой любимый шеф, за чужой счет пьют и язвенники, и трезвенники. Чем ты тут, черт возьми, занимаешься? Где тут кабак? Давай напьемся. Захазмадан, огонь и смерть. Говори. Изарадор! зло приближается. Я жду, смертный, я устал ждать. Андо Фаладор, за мой народ. Асета Баланар, да будет так, проще простого. Сожгу дотла. За Кельталас. Здесь будет жарко, ты меня бесишь, я благороден от рождения. Крылья, ноги, хвосты, главное кровь. Не гнев правит мной, а я гневом, чего и вам желаю. Привет, меня зовут Рой, я тут подсел на магию. Все началось довольно давно, и поначалу я не думал, что это будет проблемой. Ну там, поколдовать с утра перед работой, потом в обед кинуть пару заклинаний, и вечером перед сном немного расслабиться. Но вскоре я начал понимать, что уже не могу жить без магии. Правда. Теперь я не знаю, что мне делать. Моя кровь кипит жажды мщения за кровь моего народа, во имя которого я должен пролить вдвое больше крови. А может и втрое больше. Пусть ад наполнится кровью, и кровь это воспламенится, а потом пойдет кровавый дождь, и тогда крови будет достаточно, а может и нет. Во славу старшей крови! Свет дает мне силу. Где враг? Я служу свету. Не нужно кланяться. Во имя правосудия. Разумеется. Конечно. Отличный план. Зачисти отвагу. Жалкий глупец. За моего отца. Поздно просить пощады. За моего отца. Теперь я действительно зол. Они получат по заслугам. Быть принцем не так уж легко. Я прославлю свое королевство. Свет указывает мне путь. Свет придает мне силы. Я ведь сам должен командовать. Я знаю, что делаю. Не нужно кланяться. Зал я могу помочь. Это забавно. -с -с. Не мешай мне думать. Какой у тебя план? Звучит неплохо. Я посмотрю. Интересно. Я позабочусь об этом. Ненавижу насилие. Ты сам напросился. Я же не воин. Не женское это дело. Меня интересует только знания. Я чувствую изменения в магии мира, Варкрафт. Я молюсь о своем отце. Кажется, все идет не слишком хорошо. Задал Оран. Я жду. Я теряю терпение. В чем дело? Приказывай. Пора в путь. Поторопись. Будет сделано. Отлично. Сделаю все, что смогу. С удовольствием. Замечательно. Я отомщу кровь и пламя. Им не уйти. Я живу для того, чтобы мстить. Призраки кельталаса взывают ко мне. Не стоит меня недооценивать. Время Альянса прошло. За Кельталас! Я здесь. Не бойся. Да прибудет с нами свет. Не сомневайся. Верно. Мудрое решение. Во имя света! Клянусь честью. Зал Во имя серебряной длани! Познай гнев света! Я слишком стар для всего этого. Что нам, орков было мало? Как будто у меня нимб тускнеет. Посмотри, а. Оружие. Лучший судья. За короля Терраноса. Какие новости? Жду твоего приказа. Обычно люди соображают быстрее. Чем бы заняться? Вот так-то лучше. Иду. Так и будет. Время молото. Получай. За Гномов. За Хазмадан. Мой старший брат Бар. Секунду. Мой старший брат Магни король гномов. Мой младший брат, знаменитый путешественник. Если бы в своей жизни я не надрал столько задниц, я бы чувствовал, что отстаю от своих братьев. Нежить! Ха! Я тебе скажу, как получается нежить. Какой-нибудь тупой гоблин достает нож, ты хватаешь мушкет, тебя отправят в больницу, гоблина в морг. Вот так и получается нежить. То есть нежить. Ну что, испугался? Ладно. Сыграем по вашим правилам. Но вопросы буду задавать я. Итак. Как звали папашу Глойда? Минута пошла. Ну что, помощь зала? Звонок другу. Последнее желание? А теперь правильный ответ. Нет. Сначала рекламная пауза. Горные короли. Что будем строить? Ты мешаешь мне думать. Не успеешь и глазом моргнуть. 3х в кубе плюс константа. Ну что там? Извини, что? В чертежах этого не было. Не лучший вариант. Что ж... Начальник всегда прав. Ты уверен? Да-да, считаю, что все уже сделано. Вероятность успеха ноль. Слушай, я инженер, у меня оплата сдельная, так что не тяни время. Мы строим, вы отдыхаете. Именно под таким девизом работает союз эльфов строителей. Вот и отдыхай, не мешай нам строить. Если дело такое срочное, может сам им займешься. Все очень просто. Берешь гидравлический фазоинвертор, подключаешь его к циклическому протоизлучателю, потом врубаешь на полную катушку и вуаля! Башня готова! Пощелкай на ком-нибудь другом, ладно? Хм, еще одна башня. Идиотская затея, из этого ничего не выйдет. Сравняюсь с землей. Я несу исцеление. На что жалуетесь? Да, мой друг. Чем могу помочь? Кто-нибудь ранен? Повинуюсь. Да будет так. Ваша воля. Приступаю. Мерзкие отроди, я в гневе, опа опять, свет испепелит тебя, тампон, скальпель, волшебную палочку, спирт, вскрытие показало, больной спал, разряд, ну что, лечить или пусть живет, время лечит, но жалеться быстрее. Лечебные чары, побочные эффекты, сухость во рту, тошнота, рвота, зуд, галлюцинации, потеря рассудка, кома и смерть. Ну что ж, попробуем. Закель Талас. Ждем приказаний. Положись на меня. Да, зоркий глаз. Выполню любой приказ. Думаешь, можешь на меня положиться? Без проблем. Отлично. Полетели. Смерть врагам. За победу. Они не уйдут. Что, судишь обо мне по размеру? Размер молота не имеет значения. Главное умение попасть по шляпке кто подложил мне эту крылатую свинью. Клянусь бородой Мурадина. А ну, повторил. Захазмадан. Так, ну что же, это были... А, это были все персонажи. Из разряда Альянс. А, если тебе понравилось, если тебе было интересно, ставь лайк, оставляй комментарий подписывайся. А, я все это писал для тебя одним дублем. Камера пару раз выключалась, но... Ничего, соединим. В общем, а... хорошего дня. А, буквально... А, буквально следующее видео это будет Орда. Так что переходи к следующему ролику. Пока-пока.